Старты на ножевой раунд. Дорогие друзья, это что у нас с вами? Это четверть финал нижней сетки. Команда МИД против пенсионеров. Проигравшая команда занимает шестое место в этом турнире. И все. И все. А победители выходят э, в полуфинал, где сразятся. А понятно с кем, потому что соперник еще не определился. ПСК режет век Это первый минус. А у нас так, это 21-й просто завис в ХЛТВ. На сервере его нет, не беспокойтесь. Ну, удачи командам, конечно же, удачи командам Я аж случайно нажал, что это уже первая половина Но хотя это, конечно же, ножевой раунд Ну, что-то какой-то такой неспешный ножевой раунд Неспешное начало, неспешный раунд Ну, в целом, игроки атаки, конечно, хитрецы, да Залезли на вагоны, ну и тут понятное дело, что если ребята из команды мяса полезут к ним То это, ну, может плохо кончится для... Игроков непосредственно, да? Ну, вот тут у нас вот по ножовщина, Как? что это было, я не понял Я вообще не понял, что это было Ну да ладно Ну, двое против одного Здесь, в принципе, в два касания должны разбирать Понятно Понятно, Хакуна, и мат... Хакуна Матата и двоечник Они такие разбиратели, прям Разбиратели 1-3-3-7 Им надо именно так теперь переименовывать команду Ну что, выбор стороны за пенсионерами Ну и, разумеется, наверное, раз смен сторон. И именно она и происходит, дорогие мои друзья. Пенсионеры начинают в обороне. Мясо атакуют. Все стандартно. Всем, кто сейчас находится на прямой трансляции, как всегда, дорогие мои друзья, приятного просмотра и хорошего настроения. А у нас поехала каточка. Командам удачи. Посмотрим, смогут ли пенсионеры отыграть обидное поражение 16-0 в рамках группового этапа от все тех же самых команды МИД. В атаке на трейне тяжелее, конечно, играть, чем в обороне. Но это, опять же, момент вариативен, допустим. Да, какой-то команде, может быть, в атаке будет нравиться играть несколько больше. Но это хотя уж, конечно, мазохизм какой-то. Скорб попадает в голову тренера. Не успевает его убить. Зато хаешка от двоечника долетает до цели. Маг и БСК остаются вдвоем. А... Маг последний уже, да? Достал гранату... А, подорвал Скорпа еще, кстати. Напоследок успел взорвать Скорпа, но 1-0. По-любому, по дорогие мои друзья, тут как бы все немножечко потерялось. Потерялось, я имею в виду, команда пенсионеров. вот, Потому что в момент, когда через сотню и зелень игроки атаки начали забегать... Что-то обороны как будто бы не было Они начали отходить, отдавая позиции Ну, при этом, ну ладно, потеряли одного игрока Но по каким причинам вдруг они решили, что правильнее будет отойти Вот это для меня непонятно Но сейчас размены на точке Б Очень острая игра навязана была пенсионерами своим оппонентам При этом все-таки точка Б сдана Но зато выбито два девайса Можно попробовать за них повоевать И как-то, может добыть. их удастся откуда-то выцепить но нет, раунд заканчивается практически молниеносно после того, что я сказал, и поэтому даже подумать, в общем-то, мне не дали. 2-0. <связывая> Ну что, побежали игроки атаки. На этот раз раунд будет разыгрываться, очевидно, уже на точку А. Снова сплит-пуш, сотня, зелень. Все как всегда, короче. Без изменений. сотни зелень. И еще и, наверное, даже, может, кто-то на точке Б кого-то поразвлекает. Ну, либо же стянется а, на апдаун. И этим игроком будет, кстати говоря, окош, как я понял, да? Ну, он, кстати, тянулся к своим тиммейтам. И здесь проходка довольно жесткая получается. Два минуса от игроков обороны. И пока только один минус от игроков атаки. Хорошая хаешка от Квиквикве. -квик. Взрывается сумасшедший. Мак и БСК остаются вдвоем. Кстати, я, по-моему, вам не представил, ребят. Да? Досадное упущение. Окей. Между раундами обязательно это нужно будет сделать. БСК погибает от рук Квиквикве. -квик. Мак последний. Конечно, малоперспективная ситуация. Если быть более точным, то она абсолютно неперспективная. 16 хп. Ну, смог забрать Скорпа. Навряд ли сможет выиграть раунд Потому что как минимум нет дефьюз китов И ух ты, какой хороший хэдшот Но опять же, повторюсь Нет дефьюз китов Это ключевая и острейшая проблема Что диффузов нет Можно убить хоть всю вражескую команду Но задефать бомбу не получится И что, кстати, очень интересно Акош-то не мешал дефьюзить бомбу А если бы были диффуза То он успевал, вот в чем дело А, акош у нас завис Супер! Супер гуд, дорогие друзья Просто бесподобно Ну тогда ладно, тогда понятно, почему он не это как Ой, у нас что-то БСК висит дико Нормалек Так, составы Ну, вылетевшего окоши из команды МИД вы уже знаете Хакуна Матата, Веквекве, Двоечник и Скорб Пенсионеры, это маг, тренер, БСК, Сумасшедший и подлец Это шанс это шанс, да, но, конечно, он не сильно что-то меняет в картине происходящего глобально. Но это шанс взять какие-то раунды. Если, конечно, не будет а, тупников каких-то вселенского масштаба. Скорб уже поджал зигзаг. Точка а уже практически захвачена игроками команды мид. При этом, кстати, без какой-либо явной борьбы она, в общем-то, была захвачена. Скорб забирает мака. Вот вам три в четыре. Размен за погибшего Хакуна Матату. Но, конечно, мы помним, да, что Акош вылетел. И изначально атака начинала в меньшинстве. Двоечник забирает под лица, взрывается на хаешке сумасшедшего. Перестрелка с сайдом, который выигрывает кве кве, -Кве И численное равенство. 2 в 2. Приветствую всех, кто сейчас подключается на трансляцию, ребятки. Почитаю комментарии немножко позже. Квекве -кве забирает тренера, БСК минус Скорп И остается 1-1 с Квекве, -кве, у которого ну всего-то навсего 6 хп. Но этого достаточно для того, чтобы отправить отдыхать БСК, дамы и господамы. Это просто кошмар. 4-0. Ну, нереализованный шанс, Петр, все-таки. Нереализованный этот шанс был, к моему, к вашему, вернее, наверное, величайшему сожалению, потому что вы вот чуть-чуть. Переоценили, получается, команду пенсионер. Хотя, я, наверное, тоже соглашусь Мне тоже обидно, конечно, что этот шанс не реализован Потому что мне бы хотелось, чтобы пенсионеры Ну, как минимум Шунчаки, спасибо вам за подписку на YouTube Как минимум, мне бы хотелось, чтобы команда МИД Не выигрывала второй раз 16-0 Ну, это слишком для пенсионеров, наверное, будет обидно Кстати, и не выиграют Потому что Хакуна Матата остался один еще и с респауна даже практически выйти не успел. А соперников аж целых 4. <produits> <coughs> <к dinero> Следующая карта, дорогие мои друзья, это карта Де Inferno. Но играют на ней уже другие игроки. То есть этот матч формата Best of 1. Саламалейкум, почему 5 и 4? Эрик Кик. Вылетел один из игроков. Паузу почему-то не стали ставить. Но это право, как говорится, команд. Пауза, видимо, им не нужна. Вылетел пятый игрок у команды Мид. Это Акош. И поэтому придется... Приходится, вернее, не придется, а уже приходится играть в меньшинстве. Точку Б, кстати, охраняет подлец. Абсолютно. В закрытой позиции. И у Хакуна Матата из-за этого, разумеется... Нет никакой информации, ну, кроме разве что торчащего ствола, который он успел увидеть. Ну, поставит бомбу. Но я, честно сказать, не сильно верю в то, что он что-то здесь спасет. Хорошая хаешка, кстати, за спину. А, подорвал немножко БСК. Вот эта флешка уже говорит о том, что... Ну, вы понимаете, да? Я думаю, вы понимаете. Минус от сумасшедшего. При этом еще и даже не сумел зачекать сразу а, тренера. Не сразу зачекал вообще всех оппонентов. Хакуна Матата Ну, а это как следствие уже Естественно, поражения в раунде Много было ошибок Глобально их было очень много Ну и уж я молчу про то, что опять же в слабой стороне Команда Мид Хоть и является сильной командой И по сути является фаворитом этого матча По-прежнему Страдают Из-за того, что их сразу меньше Ведь одного игрока порой очень сильно Недостаточно для того, чтобы занять какую-то позицию Занять какую-то точку ну, может быть, мид таким образом дают возможность своим соперникам, типа, взять какие-то раунды. Что ж дальше? Дальше пока... Слоу под точку Б, БСК и подлец находится в непосредственной близости. Подлец уже правда не находится, его убивает Квеквье. Не успел вам показать этот минус, понимал, что будет сейчас перестрелка, но не успел. БСК готовится принимать выход на нижний парик и спрейдаун достаточно неплохой. Два минуса, минус как он и Скорб. Квеквье отвечает два в три. Опять же, видите, размены, размены, размены, а игроков атаки все еще меньше. Квеквье забирает тренера, Двоечник... Остается с ним на саппорте Против сумасшедшего и Мака Ну, с одной стороны, хорошо, что сейчас убили двоечника на Лысом Это, в принципе, делает не самой очевидной позицию Кве-Кве Ну, навряд ли бы, да, игроки занимали э, Лысого вдвоем Ну, это странно было, да Ну, вот совсем не туда сейчас О, какие тайминги Какие второго замечает дамы и господа Ну, тут уже, по идее, должно быть ГГ Ну, и зачем? Ну, все, успевает тогда задефать, дорогие друзья. На последней секунде. Я не знаю вообще, зачем Квик-Квик-Квик полез. Слышно же было, что оппонент к нему бежит. Ну, сиди, типа, жди и как бы все. Непонятненько. Андрюха, приветик. Ну, и по результату 4 в 2. И мне кажется, что что Митка с э, такими темпами вообще, в принципе, похоронен для себя этот матч. Если у них не вернется окош, ну или хотя бы кто-то не придет к нему на замену. Ну, как минимум, им придется камбэчить во второй половине. И, наверное, после того, как они выиграли своих соперников э, со счетом 16-0, против них давать камбэк, ну это как-то, вот мне кажется, оскорбительно вообще. В принципе, когда вы можете выиграть команду 16-0, а тут сливать начинаете какие-то вот, вообще непонятки. Ну, минус от подлеца Скарпу, Скорпу. Минус от Хакуна Мататы в ответ. Первый и единственный, по ходу дела, минус, который сделали игроки команды МИД. Ну, не знаю. Знаю. Еще вот, ну, просто отдача предыдущего раунда. С ней еще и отдача, ну, не экономика, конечно, но, наверное, сейчас произойдет отдача экономики ввиду ошибки в предыдущем раунде. Все-таки кве сыграл, ну, мне прям покоя это не дает. Настолько хороший стрелок и вроде бы неплохо понимает, что нужно делать на карте. Но зачем куда-то полез? Вот это вот наше людское желание стать героем раунда и убить практически все, что шевелится. И если это что-то, что шевелится, не выходит на нас, то мы выходим на него, чтобы его убивать. Но это глупости, конечно, которые не нужно было делать. Ну, а двоечник просто сейвится. Что, снайперская винтовка? Один против четверых. Ну, глупо даже идти пытаться что-то здесь делать. Тем более, там и у тренера есть снайперская винтовка. То есть, какие-то дальние дистанции уже, возможно, будут закрыты ввиду отсутствия позиции у двоечника. Ну, отдача. Отдача. А, и еще раз отдачу. Они вчера и на Тускане не стали паузу брать. Без запасных, что ли, заявились на тур? Ой, не знаю, Радо. Не знаю. Я не смотрел, к сожалению, реглист. Поэтому я не знаю, кто что... Кто какие составы заявлял И какое количество людей Было Зарегистрировано, так сказать, за командой МИД, вот это мне не совсем понятно Но должны быть Обязательно, конечно, какие-то замены вот на, Даже на всякий вот такой случай Когда взял окош и пропал Ребятушки, если кому-то несложно, отвечайте, пожалуйста, на вопросики. Вот, можете прям даже Ctrl-C, Ctrl-V делать, когда поступает вопрос, почему их четверо. Потому что я предвкушаю, что эти вопросы будут довольно частыми. Ну, я же не буду, да, постоянно отрываться и говорить об этом. Вот. БСК. Минус Хакуна Матата, Скорб разменивается, но ну, не в размен сейчас нужно играть команде МИД. Либо они этого не понимают, либо, ну, совсем... Не получится, вот, ну ничего не получится выиграть Вообще Матч будет просто проигран в таком случае Тем более еще и в обороне в меньшинстве играть Это тоже такое себе на самом деле занятие Когда вы будете вдвоем на Б Постоянно принимать выход от пятерки соперников как бы очень быстро закончитесь Минус 2 от Мака, минус один от Скарпа Ну, а ВП 15 ХП Думаю, тоже вопрос, в общем-то, риторический Кто в этом раунде должен побеждать если, конечно, игроки обороны сыграют сейчас очень неграмотно и отдадутся, тогда, ну, это целиком и полностью их вина. Но здесь же все-таки 4-4. У Акоша электричество отключилось. Вот так вот, дорогие друзья. Вот как раз на днях мы с вами об этом и разговаривали. Да, вот то ли вчера, то ли позавчера. Я как раз говорил, что несколько раз за всю мою карьеру комментатора у меня было, когда отключалось электричество, прямо во время эфира. Такое бывает. Что-то мид сдают позиции. Вчера даже их так так DuckTales разобрали уверенно. Константин, ну, камон. Ну, их же четверо. Ну, их же четверо. Не сдают, а просто их четверо. Не та карта, чтобы разыгрывать ее в вчетвером. Ну, вчетвером еще можно было бы катать какой-нибудь Дастик или какой-нибудь Инферно. Но не Трейн. Ни Трейн, ни Нюк не удастся выкатить как-то в вчетвером. Это просто... Unreal. У нас там, кстати, Леми появился в спектрах. Я не знаю, может быть, он станет пятым игроком команды МИД. Почему бы и нет? Ну, хоть кто-то в любом случае должен был бы быть. Кого-то, какого-то пятого точно надо как минимум подтягивать команде МИД. Во-первых, для равенства. А Во-вторых, для откровенного, так сказать... Да не откровенно. Ладно, короче, вообще забейте на эту тему. А, руин. Акош, короче, вместе со своим электричеством Заруинил матч своей команде Хакуна Матата врубает Мака Но ВПМ на верхнем парике, естественно, не пропускает игрока атаки И все И просто все, скорбь последний При учете, что их четверо У Песов А, у, у, пенсион... у пенсионеров а, 2-3 остаются в живых Они же не один в один остаются ну, блин, Константин, импакт одного игрока в составе не один плюс. Я, наверное, может быть, сложно сейчас выразил свою мысль. Но, в общем, когда матч идет 5 на 5, это не абсолютное равенство, естественно, в любом случае. Но когда вы играете в меньшинстве, не обязательно оставаться один в один, чтобы чувствовать, что вот сейчас бы тот пригодился. Он может пригодиться при выходе, когда еще 5 на 4 идет стрельба. И он может сделать три фрага, может сделать четыре фрага, да? Да Эйс, в конце концов, может сделать. И польза неоценима. Не совсем так это нужно считать, как ты считаешь, Константин. То есть это не просто голая математика, где 5 на 5 Тогда у нас все матчи были бы через овертайм И заканчивались бы они никогда Матч как начался бы И так до самого конца бы, в общем-то, и происходил бы он. Да, ну, там уже счет 90-90 Ну, а их же все время 5 на 5 они играют Вот дело не в этом Дело в пользе игроков Хакуна Матата. Даблкилл и сумасшедший в соло против двоих. Ну, наконец-то, хоть какое-то обострение у нас здесь нарисовалось. И обострение, которое дает надежду на то, что команда МИД все-таки что-то еще продолжит выигрывать. Бомба установлена на точке Б как-то вот так, я не знаю. Но это, наверное, была договоренность какая-то у команды МИД, что бомба встанет на спот Б. Но Хакуна Матата вообще успеет что-то там выбить? А, ну понятно. Тогда понятно. Абсолютно абсолютно все ясно. 6-4. Зашел под ником наставник. Хотел помочь. Кикнули. Бывает. Бывает. К сожалению. <coughs> <coughs> вот у Лили Лайк like по-другому все. Размены плотно были вчера с DuckTales. Ну, Опять же, я не понимаю, при чем здесь аналогия Лили Лайк и Дактейлс. Лили Лайк. Команда, которая и команду МИД обыграет легко Как бы Это немножко не то Что нужно сравнивать Опять же, ну давайте еще теперь с Нави Посравниваем кого-нибудь здесь Мы берем конкретных индивидуумов Которыми является команда МИД И в вчетвером они играют в слабой стороне На одной из сложнейших карт В Counter-Strike 1.6 Чисто технически Просто из-за отсутствия одного игрока Ну кошмарная ситуация Уже складывается Вам нужно выходить Четвером, ну, допустим, на двоих. И, например, вам уже не разыграть сплит-пуш 2-2-1, э, зелень, сотня и апдаун. Не будет одного игрока, то есть либо через зелень, через зелень выйдет меньше игроков, либо через сотню, либо не выйдет никто через апдаун. Любая стратегия, таким образом, ну, 2-2 будет выход, допустим, на точку Б через парапет верхний и нижний. Но один парапет нужно продавливать Более капитально, да, то есть нужно отправлять Троих, так что тут технически Мид очень сильно проигрывают Не имея одного игрока Но, как говорится Если они продолжают играть и не настаивают На паузе, значит их все устраивает А если их все устраивает, то кто мы такие Чтобы их осуждать Тем более, если вот кто-то Кого-то наверняка могли бы позвать На замену, я уверен Ну а маг в общем, разваливает кабинетики. Кве-кве вообще где? Один хп с флешкой в руках. Ну, нет, конечно, конечно, конечно, нет. У сумасшедшего есть дефьюз киты и это снятая бомба. 7-4. По-пацански вышел бы кто-то у пенсионеров. Да, кстати говоря. Кстати, да, правильное решение. На мой взгляд, да. Если нет замены у соперника Чисто по-спортивному Чтобы уравнивать шансы Можно было бы выкинуть одного кого-нибудь Но, опять же, давайте, положа руку на сердце Если пенсионеры будут играть с командой МИД в 4 на 4 То тогда уже у пенсионеров станет гораздо меньше шансов Вспомните пистолетный Какой там был развал Вспомните последующие раунды До момента, пока стало До момента, когда был счет 3-0 Потом уже 3-1 и дальше посыпались И дальше по списку Кве-кве забирает -кве лица И 3 в 4 Но Опять же, я призываю быть вас человеками, люди Всегда помните и не забывайте, что Форс-мажорные ситуации бывают, да окош а вылетел не специально Он не просто так свою команду кинул Ну, электричество выключили у человека Бывает такое Поэтому его осуждать не нужно, но можно поосуждать немножко в целом всю команду, что на этот момент у них нет запасного игрока. Кто-то хотя бы один всегда должен быть на подстраховке. Чтобы вот такой истории не было. Потому что, ну вот представьте себе, сейчас команда МИД, которая обыгрывала команду Пенсионеры 16-0, могут взять и просто вылететь. И просто вылететь с турнира, заняв шестое место. От команды, которую обыгрывали 16-0. Забавненько. Ну и еще раз минус от сумасшедшего. В общем, первую половину уже выигрывают пенсионеры. Это железно. Импакт игрока, который не сделал килла в раунд. Может стоить игры. И за одного момента можно и проиграть, также выиграть. Сложная мысль, Андрей, сложная. А, все, да, я разжевал Короче, да, типа, вклад самого человека В принципе, в катку и, а, Даже если он никого не убил Но все равно он как бы Может оказаться очень полезным И даже если его не будет, он никого не будет убивать Все равно, так или иначе Из-за него может произойти поражение <как> Вот, Акош в чатике, видите, пишет Что у него электричество отключили Окоша, расскажите, почему у вас нет замены? Мы поняли, что у вас форс-мажор. Но замена-то где? Почему у вас не появляется ни какой-то другой пятый игрок? Скидываемся Акошу на генератор. Пенсионеры выиграют, если за ТТ потом будут всей пятеркой на плен заходить. Так это да, вот Петр, о чем я и говорил. То есть тут вроде сильная сторона оборона, но когда вы будете в обороне играть в меньшинстве, вам просто постоянно будут пушить по КД одну точку, вторую точку, в пятером. И что вы там вдвоем сделаете? А вам по-любому надо будет стоять двое А, двое Б. И все. И как выигрывать 2 в 5 каждый раунд? Без шансов. Так что вам бы как-то этот вопрос все-таки утрясти. Ну, хотя, опять же, моего интереса здесь в этом никакого нет. Как бы ради бога, если команда МИД согласна вот так играть, пусть играет. Если пенсионеров все устраивает, все устраивает. Администрация же не остановила матч, значит и администрацию все устраивает. Так в целом, какие тогда претензии могут быть к кому-то от кого-то? Как есть, так и есть. Придет пятый? Хорошо. Не придет, значит, продолжим так смотреть. Хватит, ребят, давайте уже. Я и так слишком много уже рассуждаю с вами. Сижу здесь на всякие отвл... отвлеченные темы. И мы вместо этого КС вообще практически не смотрим. Хакуна Матата под вагоном. Двоечник на вагоне. Ну, стандартная ситуация для карты трейнг глобально. Мак минус двоечник. Ну, сыпется. Сыпется, конечно, очень тяжело в меньшинстве открывать еще и точку А. К тому же... Не имея полноценного девайсного раунда, как вот, например, Скорб сейчас, играл на фама, э, сейчас играет на ФАМАСе, Но девайс-то у него не было. Минус он сделал с блока в результате. ух ты. Огромная потеря лайфбара, и у подлеца тупо просто отлетает голова с этого, кстати говоря, подобранного ФАМАСа. 22 и 100 против 17 и 9. Ну, конечно, по хп здесь и говорить ни о чем. кве-кве просто ра... Разбивается с какого-то вагона По всей видимости неудачно слез Ну и минус от БСК 10-4 Последний раунд первой половины Дамы и господа Ну как бы вот так Как бы вот так Если смотреть объективно, мясо сейчас перестрелять один в один не могут. Ну, это не объективно, это субъективно, я бы сказал, как бы. Вот вы только что видели, как, например, Скорб перестрелял двоих. Да, они, конечно, не на одной линии были, но тут вопрос... Вопрос в другом. Вопрос в том, что тут не в перестрелке дело, но лично я бы, например, задизморалился. И вот после того, как у нас пятый вылетел бы на таком матче... На матче на вылет из турнира... Я бы сам бы просто бы уже не хотел бы играть. Ну, какая к черту 5 на 4 игра. Поэтому лично я бы делал приблизительно. Плюс-минус то же самое. 2 в 2. Вот опять же какое-то равенство. Где-то лишний фраг даже удается сделать команде Мид. Но реализовать этот лишний фраг пока как-то не удается. Минус Хакуна Матата, двоечник 1 в 2. Вот, видите, опять же Видите, видите, Рустам, перестреливают Игрок есть, но он не может зайти Это сильно Саня, знаешь Дестру, Серегу? Да, знаю, конечно Ну и очень неудачные тайминги И вот здесь как бы можно сказать, что типа Двоечник не перестрелял сумасшедшего Но мы же все прекрасно видели Что двоечника убивали в спину 11-4 Итоговый счет, конечно, ну прям Прям вот такой себе Ну, Саня, играл бы ты со мной в тиме Я бы тебе, ага, за такие мысли Да понятное дело, нет Я бы в любом случае доигрывал Но просто у меня бы 100% Качество стрельбы упало бы в разы Оно и так никогда Высоким особо не было а тут я просто бы перестал бы вообще в кого-то попадать. Ну, вообще. Ну что, запустили Леми. Пятый игрок появляется у команды МИД. Почему он не появился, правда, раньше, для меня абсолютнейшая загадка. Если бы один спектатор вышел, я бы зашел за МИД. Александр дал добро играть за МИД. Ну вот, Леми. Леми зашел. По всей видимости, общаешься с детства? С Дестры. Дет... Ну, как общаюсь? Не то, чтобы мы прям кореша... Но, Ну, мы знакомы, лично знакомы, как бы. Ну как лично, нет, не лично. Через интернет, короче, мы знакомы. Леми, посмотрим. Ну, что Леми, кучу флешка поймал, в результате никакой пользы для своей команды не сыграл. Двоечник квек кве, -кве, -кве. и скорп по минусу сумасшедший забирает квек -кве, кве И вот пенсионеры оказываются в численном меньшинстве. Вот Константин, внимание. Вам наглядный пример. Леми, появившись на карте. Абсолютно ничего не сделал Ни одного килла, просто умер Но все остальные убили А почему? Потому что когда Леми убивали Несколько игроков атаки были заняты Убийством Леми И не могли в это время убивать других Вот я о чем просто говорю То есть этот пятый игрок Он может быть и не вносит Большой какой-то вот Плюс, так сказать, да? Прочитайте алхимика а что его, его там читать? Я читал уже Алхимика много раз. И, и я видел его сообщение. Он уже э, миллиард раз написал об этом. Но логики я так и не понял. И почему у вас там миллиард смайликов смеющихся, тоже не понял. Еврей, приветик. Приветик. Ну что, камбэк теперь или как? Я даже не знаю. <п acuerdo> Неожиданно пенсия тащит. Так э, еврей, первую половину мид играли вчетвером Это важно Здравствуйте, Саня, как дела? Мехрдот приветствую вас Дела замечательно, как сами поживаете? Ну что, Хакуна Мата? Энтри фраг и у нас выход на Б Попытки пропрыгать Ну, все целиком допрыгать Не сумеют, это точно Но ну, хотя бы поставить бомбу Бы успеть. Но, по всей видимости, нет. Бомба уже выбита с игроков атаки. Леми забирает Мака, а следом забирает под лица. Вот так вот. Ну что, ну теперь все. Начинается камбэк уничтожения. Ты согласись, мид сильная команда. Не конкурент пенсионеры И так отдаваться это не дело. Даже 5-4. Я сказал, это не дело. На карте э -э Даст-2 и Инферно это вообще непростительно. Но на трейде простительно вполне. Саня, ты поел по... Перед стримом. Блин. Ну, мне иногда такие вопросы, конечно, в чате попадаются. Ну, предположим. Поел, конечно. А что такого? Кве-кве! Энтри по подлецу. <смех> да, еврей Да <смех> Я не буду озвучивать вопрос, но да <смех> Это, кстати, главнее даже, чем покушать на самом деле Потому что покушать можно потерпеть А вот с твоим вопросом Не всегда удастся потерпеть Поэтому, да, обязательно это надо делать БСК Минус кве, кве Разменка произошла у нас Ну и при девайсах уже будет попытка зайти на точку Б Конечно же, куда же еще? Ну, точку А тяжело будет брать Здесь, конечно, тренер что-то пытается найти Ну, я не знаю, что он там, правда, хочет обнаружить Какой-то халявный минус, по всей видимости, да? Или хотя бы до девайса доползти Так как у тренера девайса банально нет Отличные тайминги Минус от Хакуны и сумасшедший 48 хп Лапаны сорвать может, во, во Поэтому я и говорю, что тут, как бы, штука очень опасная. Не, Константин, вы что? Вы бы, вы бы знали, если бы я это сделал. Саня, пойдем покурим. Карта закончится, и мы обязательно перекурим с вами, ребят. Ну, а пока МИД продолжает камбэкть. 5 на 5 в сильной стороне. Здесь пенсионеры, не соперники в таком случае в команде МИД. То есть какие-то какие локальные размены где-то, конечно, будут. Но матч закончится все-таки победой мяса. Если пятый игрок не, не уйдет опять. Вот просто, просто наличие Леми. Вот видите, кве-кве. Четыре -кве, минуса как бы, да? Вот. вот как это просто порой делается. Один с восемь. Экран не передает знания. Какая глубокая мысль. Только к чему она, я так и не понял. Но динамики-то, да, передают звук, наверное. Поэтому я и говорю, что вы же, наверное, знали бы. Аркада от Леми. Ну, кстати, она может быть и не самой оправданной, в общем-то, аркадой. Ну, если быстро удастся зайти в спину врага, то еще хоть как-то что-то. Но пока что как-то не знаю. Спорт... вот, о Во. Ну, вот теперь полезно. Вот теперь он оказался полезен. Правда, попал под размен. <смех> Ребята в зигзаге немножко застопорились. Флешка прилетела. Бывает, подлец. Ну, Хакуна Матату сбрил. Ну, хотя бы на один минус хватило подлеца. И то как бы радует. 11-9. Вот вам, пожалуйста. Команда, выигравшая первую половину. 11-4. В сильной стороне. При этом, опять же, я напоминаю, не зря... Не зря напоминаю, а всегда вспоминаю как раз таки, что первый матч у этих команд закончился со счетом 16-0. То есть вот настолько мид вроде бы как сильнее. Но тут, конечно, вроде бы как. Составы, потому что не те же самые, на что и были на Дасте. Но карта... Карта простая. Была, я имею в виду. Карта Даст-2 простая. Трейн все прям очень кардинально меняет. На Трейне любая ошибка, любое непонимание или недопонимание ситуации... Приводит к поражению в раунде И вот сейчас попытка вот стратегически Сделать что? Что сейчас пытаются сделать пенсионеры? Ну я пока не понимаю Пошли посидели в доме, выходят в сотню Отправили БСК на зелень Это конечно Ну Понятное, да? Ребята пытаются сплетануть точку А Ой, даже что-то получается в перестрелках Минус двоечник И минус Хакуна Матата Вроде как заняли шестую линию, заняли пятую Молодцы ПСК, правда, отдается под лейми, и тут, конечно, так глубоко, наверное, одному лучше было бы не открываться. Сумасшедший в то время сидит под вагоном и просто ждет возможность сделать минус. Кстати, не являясь, по сути, на этот момент полезным игроком для своего коллектива, а кве-кве 1 -кве, в 3. И опять же, любой какой-то широкий стрейф приведет к гибели игрока обороны. Ну, минус по-сумасшедшему ну, <с> интересный очень момент Забрал Мака, не сумел забрать тренера Потому что открылись под него Игроки сразу вдвоем Если бы по одному Вот этот, знаете, рассинхрон, да Когда нужно открыться вдвоем Но вы открываетесь по одному с вашим тиммейтом То, наверное, тогда викве может еще и перестреливал бы Но ну, двоих, конечно, перестрелять не вышло Ты сказал, ты бы знал, ну да, все правильно, ты бы знал. Ля Константин, чё ты тормозишь-то? Типа я сказал, короче, господи, дорогие друзья, простите, если кто-то сейчас кушает, то положите еду. Я сказал, что ты бы знал, если бы я пернул, потому что ты бы услышал, же, ну это же логично, ёб твою. Константин. Причем здесь экран передает знание. А -а -а. Все, продолжаем. Минус от сумасшедшего по леме. И открывашка. Это ты тормозишь, я давно уже написал. Блядь. Костя, Костя, вам бы поспать пойти. 3 в 4. Численный перевес на стороне команды МИД. Сумасшедший тренер и Уже. Только тренер остается в составе пенсионер Очень быстро Очень быстро расклеились пенсионеры При выходе на А, при выходе на Б Ну, тренер еще пока может Объективно, конечно, может Потому что все-таки выход в спину Может, кого-то это подловит Вот, например, первый Да ладно, тренер! Тренер! Ну что ж такое? Промахнулся тренер, обидка Саня мат слышно было. Я знаю, что его было слышно. Если б я хотел, чтобы его не было слышно, вы бы его не услышали. А раз вы его услышали, значит, я хотел, чтобы вы его услышали. MLP. Красавчик. Просто красотуля. Так, чё, кстати, я хочу заметить, 19.52, вы в курсе, да, что у нас в 20.00 должен быть эфир, но он немножко задержится. Так бывает. Так бывает. <coughs> ну чё он пи... Я вот эту логику вообще не понимаю. Блин, смотри с пистолетами, как играют. Алло, вы других задерживаете, господин? Товарищ. Там другая пара из-за вас начать не сможет, пока вы сидите. Пробежка на Б, вот и вот... Вот и вот зачем они сидели? Ну зачем? Чтобы что? Чтобы 36 хп снять с Леми? Ну, это же непорядок. 12-11. Я вот сейчас... Вы заметили, да? Выстрелы, выстрелы Куда-то звуки выстрелов что-то делись, да, внезапно <coughs> Два авика, три Мки Против трех калашей АВП и Дигла. Мак, минус двоечник Энтри за пенсионерами, на удивление Даже парадоксальненько, но все-таки же есть, как говорится. Скорб забирает под лица 4 в 4. Вроде потеют. Вот потеют. Кто-то делает минусы, а кто-то попадает под размены. Но это классика, поэтому под лица, наверное, все-таки ругать не будем. Мак, еще один минус. Ну, вот, вот как запотевания такие? Да, сейчас кто-нибудь, опять же, где-то отдастся. Скорб, минус тренер. кве, -кве минус Мак, Ну, два в два. По идее, должен быть, конечно, ретейк. Ой, но здесь позиция сумасшедшего крайне интересна. В спине вроде бы как будет. Ой, не в спине. Ой-ой-ой, Скорб. скорб. Что, в ногу попал, что ли? Что-то я не понял. по-моему, Или это на кусок модельки торчал, или кровь разлетелась. Ну, короче, ладно. В общем, забирает скорб сумасшедшего. Все-таки. Зря, конечно, вот такие эти мувы все вот туда-сюда. Влево, вправо он там вертелся. Просто как будто ему 220 пустили по вене. Так скорее и сам не попадешь, как бы. В тебя, может быть, будет сложно попасть, но, но и ты типа не попадешь, да? <смех> <смех> Я просто периодически читаю, ребят ваши сообщения и просто балдею на самом деле с этого Ну, вы там такие эти тирады разводите <смех> Жесткие, просто жесткие Кве-кве! Пару фрагов, короче, сейчас влепил Все, смотрим за маком Он в предыдущий раунд еще хоть как пытался И в этом пытается Но дело в том, что если в предыдущем раунде он пытался Под прикрытием тиммейтов То теперь ему придется пытаться вообще в соло И просто хаешка Прям на ногу набросили На, говорит, пни Ну он такой и пнул yeah, like 13-12 Проход на Б. Скорб. Минус маг. Добрый вечерочек. спасибо вам большое. Огромнейшее спасибо. И вам, вечерочка, добрейшего настроения, хорошего, здоровья, крепкого. И всего, короче, всего-всего-всего вам замечательного. Присаживайтесь поудобнее. У нас здесь нереальнейшие нереальности происходят. Я не знаю, насколько э, давно вы присутствуете на трансляции, но, короче, да. Ну, короче, этот матч рекомендую пересмотреть чисто с точки зрения того, чтобы ознакомиться. Интересного в этом матче особливо ничего нет, но просто, чтобы вот понять, почему такой счет, наверное, все-таки было бы интересно посмотреть. Здравствуйте, когда турниры по Узбекистану, точнее по районам. Расул, приветствую. Они будут когда-то, когда их кто-нибудь, находящийся в Узбекистане, проведет. Вот. Это же логично. Квекве! -кве. Минус тренер. Аркада. И еще один минус от Квекве. -кве. Ну и как? Где? размен -то? почему в размен никто не стал играть? Вроде там еще есть игроки. Вот БСК, например, почему не вышел разменять? Сейчас просто рискует погибнуть. Без размена. Бац. Минус от БСК. Ну, Все-таки поздний размен, но есть. Это радует. Наконец-то что-то похожее на под. Да вот то-то и оно, что не похоже. <с> на самом деле нет. Вообще ни разу не похоже. Хакуна Матата, двоечник и Скорб. против сумасшедшего Мака и БСК. Очень непростая на самом деле ситуация, как для одной команды, так и для другой. Тут просто дело в том, что у команды Мид вся первая половина пошла как бы вот чуть-чуть <laughs> не так, как хотелось бы. И тогда, короче, ну вы поймете, вы поймете, когда посмотрите. Чуть-чуть чё за фрезы? Быска прям висит вообще жестко. Минус от двоечника по Быска. Первый из игроков атаки от 8 секунд до конца раунда. Они вообще бомбу как бы планируют поставить или нет? Сумасшедший вообще на Б в это время. А -а -а -а -а -а -а -а. Ну прикол, ну прикол. 15-12 матчпоинт. Напоминаю, что если пенсионеры проиграют еще хотя бы один раунд, то займут шестое место. И турнир для них на этом закончится. После того, как Леми зашел, сколько раундов взяли пенсы? Вспомнишь, Александр? Один. А что здесь вспоминать-то? 11-4 первая половина закончилась, он зашел с пистолетки. Счет во второй половине 11-1. При этом Леми настрелял всего-то, в общем-то, 10 фрагов. То есть тут далеко не, не тащер, так сказать, за вторую половину. Кве-кве, например, 22 надолбил. По сути, импакт, который Леми внес, чисто килами это два взятых раунда. Ну, если по минус 5. Ну и сейчас БСК остается один. От действий именно БСК будет зависеть, что и как. Вот только. Я предлагаю молчать. Один в один с двоечником. И сразу фрезы какие-то пошли. Двоечник выбивает БСК, дорогие друзья. И шестое место достается в этом турнире. Коллективу пенсионеры мои поздравления, ребятулечки. Ну, честно скажу, вы же не последний.